Всем привет из Киева! 4 часа осталось до нашего вебинара автомобили США, как не купить кота в мешке, сэкономить деньги, быстро пройти таможню в Одессе. Если вы еще не зарегистрировались, жмите по ссылке внизу, регистрируйтесь, у нас осталось еще несколько мест и увидимся в прямом эфире через пару часов. Ждем вас! Пока!